коллеги всем привет давно мы с вами не общались поэтому предлагаю посмотреть что у нас в моменте происходит по битку найти интересные точки входа и на этом заработать напомню вчера на эфире примерно в этой области Аналогия, я думаю, понятна. Мы заходили в продажу и, соответственно, прокатились на практически всем движении. Я давно говорил, что не верю, что мы вышли из этого диапазона, потому что мы не закрепились выше 32. О, почему по 32 я беру? Вот. вот у нас нужно было выше вот этих хаев закрепиться, тогда уже можно было говорить о том, что выход произошел. Поэтому это всего лишь манипуляция. Как итог, что мы с вами наблюдаем? Во-первых, мы протестировали и снесли вот этого покупателя. Обратим внимание на этот флэт чуть попозже, покажем. У нас была вот эта синяя линия, это у нас максимальный месячный объем, мы его четко протестировали, до этого не дошли. Поэтому сразу говорю, те из вас, кто планировал купить в районе 29.200, а может быть 29, скорее всего, получат стопы. Вероятность, да, шансы очень-очень высоки. Что в итоге? Давайте посмотрим, как распределились горизонтальные объемы. Сверху, естественно, было огромное количество объемов проторговано. Сейчас многих покупателей выносят вперед ногами. И, соответственно, что мы с вами ждем? Мы ждем вот этот флэт. Здесь у нас есть всплеск. Вот сейчас как раз заторговывается вот эта пустота. Обратите внимание, где находится основной объем. И, соответственно, в ближайшее время сюда цена Вернется. Что у нас здесь есть? Ну, Во-первых, здесь есть максимальный объем. Во-вторых, у нас здесь есть флет. В-третьих, есть у нас недалеко 50 и 100 среднее скользящие Этот флет у нас был образован вот здесь, на хаях. Почему это для нас важно? Но ну, элементарно, здесь неоднократно цену не пускали выше. Значит, не просто так здесь цену останавливаются. Потому что вот у нас был бурный рост остановили и потом все-таки пробили соответственно здесь и есть ключевая область которую могут защищать дальше здесь у нас накопили объем и вынесли покупатели обращаю внимание покупатели вперед ногами по стопам да? были снесены стопы вот лои этот снесли да и в принципе объем преодолели. сейчас я рассчитываю, да, то есть вот он был импульс, спокойная, неиспешная коррекция, что мы дойдем до этого импульса, до этого флета, до этого диапазона 3600, максимального недельного объема, и в районе 3600, можно чуть пораньше там 3500, можно искать продаж. Это первый момент. Толпа смотрит у нас следующим образом по фибе как раз у нас здесь находится но у нас есть еще верхняя граница вот она давайте посмотрим что у нас есть хорошего здесь у нас есть уровень 3890 но если мы посмотрим на историю у нас был месячный диапазон месячный пост на да, на 31 тысяча ровно соответственно у нас готовы потенциальные точки входа это 3600 это 31 тысяча ровно отсюда можем искать продаж вопрос целей цели тоже давайте посмотрим вернем фибу первое это целями не является ни 29 200, ни 29 29 но ну, в принципе если зашли от 36 3600 то можно часть там 10 15 процентов закрыть на 29 200 и остальное перевести в без убыток но ну, либо на 29 Основная наша цель это преодоление, потому что основные стопы прячут за вот этот объем, это преодоление вот этого объема и по-хорошему снос вот этих стопов. Соответственно, ждем в район 28200. Вот эта цель будет для нас интересной. Дальше у нас есть еще один бой. вот он, который мы тоже еще не преодолели. И соответственно 27800, ну, 27800 нету смысла дожидаться. Как результат, мы с вами ищем продажи от 3600, и это, в принципе, очень неплохая, логичная продажа, с целями 28, давайте я 200, и с целью 30, ну пусть будет 900. Оговорился, 27 900. Соответственно, минимально мы с вами здесь можем заработать с 10 ключом 76%, Максимально на этой идее можем заработать 98%. Любители использовать 50-е плечо, но ну, соответственно просто умножаем на 5 и все. Как результат, сделка интересная, риски определенные есть, но они допустимы. Ищем продажи из этого диапазона. Раз закрыли перелив без убыток, два закрыли, три закрыли. Либо все закрыли даже по 28-200 и не паримся. Вот. В ближайшее время Сомневаюсь, что мы можем выйти из диапазона То есть мы здесь будем болтаться Как определенная субстанция В прорыве до тех пор Пока всех желающих В покупку, либо в продажу Нужно будет детально посмотреть Не соберут, но напоминаю, что Я бы хотел увидеть биточек на 24 500 Хотел бы увидеть биточек на 19 300. Очень надеюсь, что Мои хотелки реализуются В моменте Допуская, до открытия Америки можем увидеть движение наверх. Соответственно, альты тоже могут подрастать. Но ближе к Америке часа через два с половиной корректоз можем увидеть. Также обратите внимание, что у нас есть круглый уровень 30 тысяч ровно. И именно об него три раза мы сейчас убьемся. То есть до этого был тест, сейчас есть тест. Гипотетически можем уйти с текущих. Поэтому те ребята и девчата которые отморожены и любят пощекотать себе нервишки, можем искать продажи уже сейчас. На этом все. Всем выгодных инвестиций. На связи был Никита Герасимов. Всем успехов и пока.